Дело в том, что никто не знает, что такое просветление, до тех пор, пока не войдет в него. Говорить о просветлении можно, но быть просветленным и говорить о нем – это разные вещи. Точно так же говорить о любви и быть в состоянии любви – это разное. Большинство людей стремятся к просветлению, потому что кто-то сказал, что это конечная инстанция. Но сознание, оно настолько объемно, что ограничивать себя таким… Понятием как просветление это было бы ограничение Бога, потому что Бог не является просветленным, Бог является Творец, является Творцом безграничное нечто, что мы называем Богом. Оно всегда само совершенствуется, не потому, что оно нуждается в совершенствовании, а потому что оно само в себе всегда видоизменяется и всегда новое, всегда новое и новое, всегда вечно извечно новое. Это объяснить очень сложно. Но людям, конечно, хочется достичь просветления, чтобы об этом все знали. Ну вот вопрос-то и в этом. Очень много людей сейчас в интернете заявляют, что они просветленные. Как понять обычному человеку, где просветленный? Мое ощущение или восприятие этого, внутренний опыт мой, говорит о том, что человек, который резонирует для начала, резонирует со своим высшим «Я», не так, как он думает, что он резонирует, а именно действительно, очень близок к своему Высшему Я. Этот человек является уже на пути к просветлению. Но если человек достиг единства со своим Высшим Я, то можно считать его просветленным. Просто что вкладывается в это понятие просветления? Никто ведь не знает, что такое просветление. Просветление – это когда много света или когда мозги чистые. Что это имеется в виду? или когда вы понимаете что-то, что не понимают все остальные, можно назвать тогда себя ученым, который знает больше, чем все остальные. Никто не понимает, что это. А просветленных, задавая им вопрос, спрашивая о том, что такое просветление, они говорят, все то же самое, как и было раньше, как колол дрова, так и колю. Поэтому это все очень, это игры ума, это игры разума нужно уходить от этого как можно дальше, нужно стремиться к любви безусловной, к общечеловеческим ценностям, о чем говорит Саттеса и Баба, но существует очень много направлений и систем, которые учат людей ничего не делать. Великий труд подвижников, великая аскеза ситхов, практика, серьезная суровая практика отреченности, она ставится в разрез или, допустим, ее не учитывают, ей ставится в разрез, практика ничего не делания. Сидя на диване, я думаю о том, что все и так божественно, и можно ничего не делать. Большинство людей занимаются копошением внутри своей головы, ищут начало, где мысль появляется, и когда они находят эту пустоту, они считают себя, что они просветленные. Есть очень много направлений, где люди сидят в залах, и вызывается один, второй, третий, и пытаются людям объяснить, сконцентрируйтесь, подумайте, откуда возникает мысль, я думаю, откуда она возникает, это игра в ум, тем же умом. В реальности я знаю, что йоги говорят о том, что существует пранаяма, которая является королевой йоги, и через пранаяму, настоящую, правильную пранаяму, люди отсекают привязанности к пяти органам чувств. Там мысль отсутствует, там ум исчезает. Но сидеть, размышлять о том, что я вот такой вот, практикующий, это тоже мысль. Постепенно надо от нее тоже уходить. Но сидеть в зале или на диване и говорить, что все есть адвайта, это значит просто терять время жизни, потому что Адвайта заканчивается, когда у человека заканчиваются деньги и когда ему хочется есть. Где тогда Адвайта, если все есть Бог, почему мы беспокоимся? Адвайта заканчивается, когда у людей возникает боль в теле, но если все есть Бог, тогда о чем беспокоиться? Это все игры, это игры, люди тратят время на это. Поэтому я считаю, это не мое мнение, а, еще раз говорю, это мой личный опыт, я просто общаюсь э, с людьми и вижу, что с ними происходит. До первого светофора, как говорят, да? а там начинаются проблемы, тогда задаешь вопрос, а где же твоя адвайта в этот момент, почему ты не можешь в этот момент войти в пустоту, потому что нет наработки, должны быть практика, самоосознавание и устремленность в этой практике, это единственное спасение в этой жизни. А рассуждать мы можем все, нам радостно, мы сейчас рассуждаем, очень приятно, говорить о вещах очень космических, но нужно ходить по земле научиться, потому что большинство людей этого не умеют, но сразу голова тянется в космос, в уме люди уже просветленные, а когда дело доходит, тело-то ведь не слушается, а результатом просветления что является? Измененное состояние сознания в теле и в жизни. Если человек не обладает ситхами, то не нужно говорить о том, что он чего-то достиг. Другое дело, что их демонстрировать не стоит, но когда надо, они включаются. Сам мастер включает то, что необходимо, когда это необходимо. И не демонстрирует это. Но если человек не достиг состояния сверхсознания, проявленное как сверхспособности то значит этот человек не достиг состояния сверхсознания. Потому что показателем является остановка дыхания, остановка сердца, как минимум правильный взгляд, без каких-либо изменений. То есть это видно все. И если вам говорят, что люди в самадхи, тогда пусть остановят дыхание. Надолго. Настолько, насколько необходимо. Тогда можно сказать, что он в самадхи.